Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Сегодня поговорим о транзитах недели с 12 по 18 апреля. Неделя начинается с новолуния 12 апреля в 5 часов 31 минуту по киевскому времени. Новолуние – это соединение Солнца и Луны, то есть это момент, когда в своем орбитальном движении Луна проходит между Солнцем и Землей.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 Естественный спутник принимает от Солнца и передает на Землю часть энергии, которую наша планета не дополучила бы без помощи Луны. Качество энергии, поставляемой Луной, меняется в зависимости от фазы ночного светила. Каждый человек это ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Смены фаз Луны оказывают влияние и на наши деловые способности. Друзья, прежде чем перейти непосредственно к описанию периода, традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть на моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из Ютуба. Итак, неделя первой четверти лунных фаз то есть от новолуния до второй четверти. Это фаза активного внутреннего действия. Постарайтесь выделить время для себя, поразмышляйте. Вам откроются новые грани творчества и посетят интересные идеи. В течение недели первой четверти лунных фаз основным мотивом является построение каркаса, который может служить для будущей материализации новых проектов и нового чувства межличностных отношений. Разрушаются старые структуры, появляется стремление к утверждению нового идеала. Основной вопрос в течение недели – что человеку нужно, чтобы жить и развиваться? Соединение Солнца и Луны дают жизнь. Это наполнение жизненными силами. Зацепив человека в точку новолуния и в ближайшие дни после него, можно его подтолкнуть к серьезным изменениям.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 12 апреля, понедельник, как я выше уже сказала, это день новолуния вовне. Подробнее прослушать тему можно, если пройдете по ссылке ниже. Посмотрите, пожалуйста, в закрепленном комментарии. Вперед Луны без курса в этот день с 15 часов 6 минут до 20-44 по киевскому времени, после чего Луна переходит в знак Тельца. 13 апреля вторник. Растущая Луна в Тельце в соединении с Ураном, напряжение с Сатурном. Ресурсный день. Хотя делам, которыми вы предпочтете заняться, наверняка будут сопутствовать трудности, но через преодоление вы достигнете результата. Многие в этот день становятся то воодушевленными и заинтересованными, то равнодушными. Чтобы день оказался эффективным, необходимо соблюдать системы и графики, следовать обдуманному плану. Но, скорее всего, нужно будет внести изменения, обновить, не уходя от от намеченного вектора развития главная ошибка в этот день отказаться от дальнейших действий встретив первое же препятствие 13 апреля марс и солнце в гармоничном аспекте действие его продлится до 16 апреля в основном все что складывается неудачно или не так как хотелось бы будет результатом временных сбоев того или иного рода не стоит смиряться с поражением Боритесь с депрессией и унынием, и ваши усилия будут вознаграждены. Это день испытаний для многих. Старая техника и бытовые приборы выходят из строя. Не жалейте средств на приобретение нового и современного оборудования. Не пренебрегайте профилактическим ремонтом. Многие сегодня чувствуют прилив сил, но есть вероятность того, что через пару дней может навалиться сильная усталость. Люди волевые работают на пределе своих возможностей хорошо если потом появится минутка отдохнуть после такой интенсивной деятельности и психологического дискомфорта 14 апреля среда растущая луна в тельце в напряженном аспекте с юпитером и гармоничном аспекте с нептуном продолжается действие гармоничного аспекта марса и солнца венера входит в знак тельца в 21 22 по киевскому времени Здесь имеет статус своего управления, что способствует гармонии в сфере партнерства и финансовых дел, вплоть до 9 мая. Конечно, более детально можно узнать о ваших перспективах и возможностях на личной консультации. У кого есть желание во всем разобраться, добро пожаловать! Контакты на главной странице и под видео. Обстоятельства дня благоприятствуют активным действиям в направлении достижения целей. Главное, не преувеличивайте свою значимость и возможности. Отличный день, чтобы улучшить внешний вид, заняться спортом или другой деятельностью, которая поможет вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить уверенность в себе. Не стоит проявлять недопустимую экстравагантность, иначе время будет потрачено бесцельно и безрезультатно. Препятствия. И неприятности возникают из-за нетерпения, желания получить мгновенно вознаграждение несоразмерно ситуации. Какой бы ни была ситуация, не стоит давать воле эмоциям. Избегайте чрезмерных и несвоевременных трат. Продолжайте идти вперед, трезво оценивая ситуацию, внешние обстоятельства и собственные ресурсы. И вы добьетесь осуществления своих замыслов. 15 апреля, четверг. Растущая Луна в Близнецах с 9 утра 34 минут по киевскому времени. До этого момента ночью период Луны без курса. Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте. День благоприятен для социальных взаимоотношений, рекламных проектов, обучающих мероприятий, переговоров с властями и чиновниками, а также для заключения официальных союзов, оформления документов, финансовых операций и правовых актов. У людей, проходящих курс лечения, происходит заметный прогресс в лечении болезни. Все сложные дела и конфликтные вопросы можно сегодня уладить легко и успешно. Благоприятность связи с иностранцами, вложение в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей. Перед многими откроются новые перспективы. Воспользуйтесь возможностями этого дня максимально, смело предпринимайте действия, прикладывайте усилия, и ваши начинания окажутся успешными. В целом вся неделя благоприятна. Запланируйте главное на этот период. Марс еще в близнецах до 24 апреля, а потом на два месяца перейдет знак Рака, где имеет статус падения, соответственно возможности для старта резко снижаются. Уже пора готовиться к коридору затмений, с 26 мая по 10 июня будет. А там и ретро меркурий с 30 мая по 23 июня запишу отдельные видео загружу на youtube канал в середине мая 16 апреля пятница растущая луна в близнецах в соединении с северным узлом солнце в напряженном аспекте с плутоном сложный день но все события в интересах будущего, даже если сначала все складывается совершенно не так, как вам бы хотелось. Критический день для любовных и семейных взаимоотношений. В профессиональной сфере возможно давление со стороны руководства. Обстоятельства заставляют что-то менять, трансформировать свою жизнь, отказываться от старого и бесперспективного. И времени на раздумье практически нет. Для многих это день разочарований. Требуется сила воли, выносливость и упорство, чтобы не сойти с дистанции и не оказаться на обочине жизни. Лучше избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях или, тем более, протестах. Тем не менее, все, что происходит, необходимо для роста. Сначала нужно закончить с тем, что тормозит. Это может быть нелюбимая работа, партнер, который не желает развиваться и искать решения, а также возможности для изменения неудовлетворяющей ситуации. То, что изжило себя, закончится в этот день и освободит место для нового и перспективного. Ни о чем не жалейте, задайте себе вопрос, для чего все это? Что Вселенная пытается сказать вам? 17 апреля, суббота. Растущая Луна в Близнецах. Перед Луной без курса с 18 часов 4 минут до 22-24 по киевскому времени. После чего Луна переходит в знак Рака, в статус своего управления. Один из лучших дней апреля. Формируется гармоничная огненно-воздушная конфигурация «Бисекстиль»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 учитывающие внутренние скрытые механизмы происходящего. Решительный внутренний настрой, желание изменить мир к лучшему, заинтересованность в сотрудничестве позволяют решить большинство сложных вопросов. 17 и 18 апреля – это отличные дни для презентаций, проведения и посещения обучающих тренингов, рекламы, планирования зарубежных поездок. Хорошее время для налаживания личной сферы взаимоотношений – у женщин появляется потребность в ярких эмоциях, острых ощущениях, сильных переживаниях. У мужчин снижается деловая активность, появляется некоторая расслабленность, возникает потребность в любви. 18 апреля, воскресенье. Растущая луна в раке в гармоничном аспекте с Венерой. Эти небесные тела создают благоприятную атмосферу. Способствует хорошему настроению, спокойствию, умиротворению, доброте к окружающим. Обостряется желание получить удовольствие, развлечься, вкусно поесть, чем-то себя побаловать. Успешно протекает общение с романтическим партнером, с родными и близкими. Благоприятный день для объяснений, семейных встреч, бракосочетания, начало совместного проживания с партнером. Существующие любовные отношения приходят на следующий уровень своего развития. Усиливается эстетическое восприятие. Удается выразить самые сокровенные чувства через искусство. Большинство людей всей душой стремятся к гармонии, благополучию. Потребность в близости с любимым человеком помогает устранить даже затянувшиеся конфликты. С детьми можно наладить взаимоотношения, привить им истинные ценности. Причем возраст не важен. День вообще благоприятен для взаимоотношений родителей и детей. На этом у меня все. Через пару дней загружу 12 видео на вторую-третью декады апреля по всем знакам зодиака. Заходите, посмотрите, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Не забывайте подписываться. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч. До свидания.